стать успешным и привлечь в свою жизнь богатство, следует каждый день уделять время теми деньги. Представленная программа – это первый этап трансформации, позволяющий пустить мысли о деньгах в вашу жизнь. Избавитесь от страха обогащения, перестанете находить причины, почему вам комфортнее оставаться в бедности, ну и сможете приступить к конкретным эффективным действиям по наращиванию финансового благополучия. При этом будете чувствовать себя легко, уверенно и спокойно. Сеанс в целом направлен на устранение в подсознании ограничивающих убеждений. Скорее всего это и будет тот новый уровень, к которому вы подсознательно стремились долгое время. Деньги станут появляться весьма необычными способами, а ваша задача при этом не испытывать удивления, потому как удивление оно будет обратно вас блокировать. Гарантирую, что после прослушивания этой аудиопрограммы у вас сформируется адекватное отношение к деньгам. Ну, это первое. И второе то, что вы будете применять денежные средства по назначению. Перестанете отдалживать деньги или откладывать их на черный день. Сейчас займите удобное положение, на время программы отложите в сторону все то, что может отвлечь ваше внимание от внутренней трансформации. Начинается счет от 1 до 5 в обратном порядке. За это время мысленно пройдете 5 уровней расслабления и подготовки внимания. проработку можно выполнять как закрытыми, так и открытыми глазами. Здесь уже как вам будет удобно. Итак, начинаю счет. 5. Дыхание ровное и спокойное, все тело максимально расслаблено. Все присутствующее напряжение сконцентрируйте на слова. Все напряжение концентрируйте на слова. 4. Настройтесь на супер-понимание. Это позволит сделать несколько важных для себя открытий. Настраивайте супер-мега-понимание. Угу. Три. Вы уже на полпути. Свободное, ровное, сбалансированное состояние. Отмечайте свободное ровное, сбалансированное состояние. Настраивайтесь на эффективное осознание, с этого момента будете понимать больше, чем в обычном режиме сознания. Переходим к проработке первого блока убеждений, связанного с отношением к деньгам. 2. Каждый раз, когда при прослушивании очередного убеждения ощутите внутреннее несогласие или сопротивление, делайте вздох. Один. Итак, я начинаю. Сейчас внимание. Каждое утверждение для большего понимания я буду озвучивать дважды. Деньги ⁇ это инструмент, позволяющий использовать этот мир в своих целях. Деньги – это инструмент, позволяющий использовать этот мир в своих целях. Деньги – это промежуточная форма, форма существования энергии. Деньги – это промежуточная форма. Это форма существования энергии. Деньги – это путь между моей способностью и ее реализацией в физическом мире. Деньги сокращают время моей жизни. Деньги сокращают время моей жизни. Деньги позволяют получить то, что затрудняюсь получить с помощью моих способностей. Деньги позволяют получить мне то, что я затрудняюсь получить с помощью личных способностей. Деньги – это показатель успеха. Деньги – это показатель моего успеха. Среди хороших знакомых нет примеров успешных людей. Среди всех моих хороших знакомых нет примеров успешных людей. Деньги не приходят, их надо брать. Деньги не приходят, их надо брать. Деньги ⁇ это зло. Деньги — это зло. Деньги у меня для того, чтобы благодарить ими тех, кто полезен мне. Деньги у меня для того, чтобы ими благодарить тех, кто полезен мне. Деньги делают меня счастливым и радостным. Деньги делают меня счастливым и радостным. Деньги это не самое важное. Деньги это не самое важное. Деньги устранят всю спешку и суету из моей жизни. Деньги убирают всю успешку и суету из моей жизни. Деньги позволяют мне относиться к себе лучше, чем это было раньше. Деньги позволяют мне относиться к себе лучше, чем это было раньше. Время ⁇ деньги. Время ⁇ деньги. Деньги очень чистые, они делают меня добрее. Деньги очень чистые, они делают меня добрее. Я не стану экономить деньги и откладывать их на завтрашний день. Я не стану экономить деньги и тем более откладывать их на завтрашний день. Деньги любят счет. Деньги любят счет. Деньги влияют на мое самочувствие. Их отсутствие способно вызвать депрессию. Деньги влияют на мое самочувствие, их отсутствие способно вызвать депрессию. Деньги – это совсем не страшно, я не стану избавляться от денег. Деньги – это совсем не страшно, а я не стану избавляться от денег. Деньги существуют, чтобы ими обмениваться на что-то более ценное, чем деньги. Деньги существуют, чтобы ими обмениваться на что-то более ценное, чем деньги. Деньги нужны всем. Деньги нужны всем. Деньги делают мое будущее, они также влияют на судьбу моего потомства. Деньги делают конкретно мое будущее, они также влияют на судьбу моего будущего потомства. Деньги имеют запах. Деньги имеют запах. Деньги это просто. Деньги это просто. Деньги делают меня по-настоящему щедрым человеком. Только деньги делают меня по-настоящему щедрым человеком. Деньги делают меня спокойным, деньги усиливают внутреннюю радость. Деньги несут внутреннее спокойствие, они также усиливают внутреннюю радость. Мне подходят большие деньги. Мне идут большие деньги. Проработка первого блока убеждений, связанного с вашим отношением к деньгам, окончена. Упражнение для вас провел Максим Величко сегодня, именно я был вашим финансовым консультантом. Вы подписывайтесь на канал студии Прямого Внушения, если соберем под этим видео 100 комментариев, ну тогда я запишу второй блок убеждений, меняющих ваши отношения к деньгам. А сегодня всего хорошего, финансовых вам успехов и любви к деньгам.